Сейчас мы, в принципе, готовы к тому, чтобы приступить к определению скоростей, э, ускорений и углового э, ускорения звена и угловых и скоростей и ускорений. То есть, ох, я уже начал заплетаться язык к концу дня. Мы можем, в принципе, приступить к определению ускорений точек и углового ускорения звена bc Потому что мы закончили какую часть? Вот эту часть мы определили скорости и точек, и угловую скорость всего звена. Мы определили и его направление, и модуль. А, да, забыл. Мы, я сказал о модуле, мы вот его нашли из этого уровня. Ну, а направлена угловая скорость. Естественно, что вот в этот момент раз звено, значит, скорости направлено туда, туда же должна направлена быть и что? И угловая скорость этого звена. То есть омега-бц, то есть звено вращается в этот момент. Оно что? Вращается каким образом? По часовой стрелке. То есть вот это звено вращается вращательное его движение происходит по часовой стрелке. Неважно, мы возьмем в качестве полюса мгновенный центр скорости, или точку А, или точку С, или точку Б, или любую другую точку, принадлежащую этому звену, или другому. Вращение будет происходить вот с этой угловой скоростью, то есть по часовой стрелке, вот с этим по модулю значения. Итак, мы ответили на вот эти вопросы и готовы приступить к определению ускорений точек и углового ускорения звена. Однако здесь же в задаче присутствует вот такой пассаж, вот такой пассаж, где он, вектор VC направлен перпендикулярно отрезку PC, и так далее, и так далее. Но вот здесь, видите, для проверки определим скорость точки B другим способом. Воспользуемся теоремой о равенстве проекции скоростей точек на ось, проведенную через эти точки. И дальше пошло решение. О чем речь? О какой-то теореме речь. Я уже когда говорил о сложном движении тела, когда мы его разбиваем на поступательные и вращательные, я приводил вот этот рисунок, вспомните. И говорил, что здесь важным является то есть, траектории точек А и Б и любых других точек. Они могут быть разными. Линейные скорости и ускорения могут быть разными. Но единственное свойство, которое будет у них у всех соблюдаться, это что? Что Для любой пары точек твердого тела, например, для пары точек А и Б, вот это расстояние А-Б во все моменты времени оно будет что? Оно будет постоянным. Что это означает? Фактически вот из этого, это просто определение твердого тела. Если это расстояние будет меняться для разных моментов времени, это значит, что тело не твердое, оно меняет свои формы. Оно меняет свои размеры. Вот фактически из этого и вытекает следующая теорема. Вот из этого свойства абсолютно твердого тела вытекает следующая теорема. Давайте я просто рассмотрю вот эту часть твердого тела А и Б. А и Б, как и в нашей задаче. Если это расстояние все время должно быть постоянным, то о скорости точек, я повторяю, в произвольном движении ВА, как вот, например, в нашем случае, отнюдь не обязано равняться вБ, То есть, тело не обязано совершать только поступательное движение, чтобы скорости всех точек равнялись. Тело может, видите, совершать и вращение, или сложное движение. Но... То есть, эти точки могут передвигаться с разными скоростями, как вот и в нашем случае. Но ведь эти точки связаны вот этим условием. То есть, А, Б вот в этот момент времени и в любой другой момент, вот допустим, оно как-то поменялось, они явно связаны этим условием. То есть, вот это расстояние А, Б не должно меняться. Как же это связано с этими скоростями? Оказывается, очень просто. Оказывается, что если я возьму... Прямую А, Б, которая соединяет любые две точки твердого тела. В данном случае это точки шатуна, в которых прикреплены шарнирами к остальным частям механизма. И возьму проекции скоростей точек на эту прямую. То есть я возьму проекцию точки, скорости точки Б на прямую какую? В, Б. Проекция на прямую что АБ. То есть вот этот отрезок проекция, его длина сознаком. И возьму проекцию точки А на эту же прямую. То есть я возьму проекцию точки А. Опять проекцию на ту же прямую, что А Б. То окажется, оказывается, что вот именно равенство этих проекций является залогом того, что эта прямая от АВ, то есть отрезок этот АВ, он не изменяет своего размера. Действительно, если именно эти составляющие скоростей равны на отрезке АВ, то вот насколько эта точка В переместилась по этому отрезку сюда, настолько же эта точка А в этот момент переместилась сюда. То есть отрезок АВ сохранил свой размер. То есть вот эта теорема о равенстве проекции скоростей любых двух точек напрямую, которая соединяет эти две точки, она бывает очень часто полезна. В частности, вот здесь, не решая вот этих всех трех уравнений, мы могли просто сразу воспользоваться что вот этой теоремой. Я уже привел ее чертеж выше, но сейчас давайте мы... То есть, это будет 1А. Кстати говоря, это у нас какой был рисунок? Рисунок 4, да, по-моему? Рисунок 4. Это у нас пускай будет рисунок 5 вспомогательный. Это у нас было просто для объяснения рисунок 6. Ну и давайте составим рисунок 7 сразу. Итак, вот наша АБ. Вот наша скорость VA. Вот этот угол. 30 градусов, вот наша скорость ВБ. вот эта прямая BA, вот эта проекция. Эта проекция чему равна, длина этой проекции? Она равна, значит так, давайте разбираться с геометрией. Вот это вертикаль. Вот это прямая. Вот это горизонталь. Это угол 90. Это угол у нас уже это проекция 90. Значит, этот у нас перпендикулярен этому. Этот у нас перпендикулярен неправильно. Вот этот перпендикулярен этому. Этот перпендикулярен этому. То есть, вот как углы со взаимно-перпендикулярными сторонами, вот эти углы равны. Напоминаю, вот этот луч перпендикулярен у меня вот этому лучу. А вот этот луч у меня вот этот луч перпендикулярен вот этому лучу. То есть, вот этот луч, вот этот луч. Раз этот угол 30, то и этот угол тоже 30. Итак, длина этого отрезка у меня будет равняться, что VA умножить на синус 30 градусов. А здесь у меня что происходит? Вот этот угол. так Вот две вертикали, секущая. Значит, при параллельных это внутренний накрест лежащий. Значит, вот у меня угол 30 градусов. Правильно, вот вертикаль, вот вертикаль. Давайте сразу ее запишем. Вот вертикаль, вот вертикаль, вот секущая, вот этот угол 30 градусов. То есть, вот эта проекция, вот эта длина, это будет что? VB умножить на косинус 30 градусов. Отсюда VB будет равняться чему? ВА умножить на тангенс 30 градусов. То есть, мы могли определить эту э, скорость точки В. Мы могли определить сразу вот таким образом. При этом для точки С все равно бы пришлось достаточно муторно употреблять это все. Здесь это просто частный случай. То есть, все равно этот способ был бы гораздо удобнее. Чем более общий способ мы применяем, тем, может быть, он более трудоемкий, но более верный. В данном случае, естественно, этот способ будет чуть побыстрее. Но мы можем, кстати говоря, его сразу закончить. 15 умножить на... А здесь у нас где-то тангенс. Вот, пожалуйста, тангенс 30... Ой, извиняюсь, там не -то было. 30 градусов тангенс. Это будет 0,577. 0,577. 0,577. И это будет равняться. Это все умножить на... 15, это все равняется. 8,660. 8,660. А здесь у нас сколько получилось? 8,67. Ну, с точностью. До округлений. Кстати говоря, здесь мы тоже округляли. Тангенс 30. Итак, мы... Можем, вы видите, в некоторых случаях применять какие-то известные методы. В следующем видеофрагменте мы начнем определять. Перейдем... Точнее... Это даже не так. Это у нас была вторая часть уже. Это была 2А часть. А сейчас в первой части, я напомню, мы определили все параметры точки А. Мы перейдем к определению углового ускорения звена и ускорения точек Б и С, то есть вот ускорение точек Б и С и угловое ускорение звена С.